Здравствуйте, дорогие зрители, гости моего канала, мои подписчики. Сегодня мы будем работать на втором магии наслаждения, одна колода и другая колесо года. Девочки, будет такая тема. Как... Кто вы для него? Как он вас видит? И кто вы для него на самом деле? Как он вас видит и кто вы для него? Так, сначала посмотрим, какая ситуация между вами. Что на данный момент? Вместе вы или в роз или как? Посмотрим ситуацию между вашей парой. Между, между вами и загаданным вами мужчиной. И кто вы для него есть на самом деле? Как он вас видит? И кто вы есть для него? И будете ли вы вместе или нет? Будут его действия с его стороны какие-то? Так, смотрим, какая ситуация на данный момент. Девочки, ну ситуация такая, одно могу сказать, что у него чувство к вам есть, он видит вас как свою потенциальную даму, жену, он видит. Если меня смотрят девочки замужние, так, да, он знает, что вы его жена и его все удовлетворяет королева пентаклей. Но он сейчас у него еще есть и еще одна женщина, тайная женщина. Меня могут смотреть как жены, ну и как э, девушки, что познакомились с мужчиной. И он на выборе. Э, здесь верховная жрица и влюбленные, и здесь. Он говорит, что есть еще, он влюблен в кого-то еще. Вас есть, если бы не было возле влюбленных карты влюбленных верховной жрицы, то можно было бы, сказать, потому что эта карта влюбленных здесь нету третий, э, третьего человека, только вы и он. А здесь вышла верховная жрица, говорит, он влюблен еще в, ко в кого-то вы не одни, не одни у него, есть еще тайная любовь, у него есть еще тайная любовь, и он, девочки, на выборе сейчас, он не знает, что ему делать, но он любит вас, карта влюбленных, карта двойка чаш, туз чаш, королева пентаклей, да, но он запутался, он и там хочет, и там ему нравится, и там хочет чувств, и там хочет чувств. И не знает, куда ему податься, где ему лучше будет. Но здесь мужчина любит обеих женщин. Ему и стой той хорошо, если он в семье и с его женой, ему хорошо. Ну и... Если вы тайная женщина, проходите, из, и, и у вас он очень влюблён, он от вас испытывает очень много чувствительности, очень много черпает вот это нежности, ласки вот такой. Может, уже с женой у него немножечко так, любовь увянула, но он ее тоже ценит. А если вы знаете 100%, что он свободный мужчина, то он вас считает, что в будущем вы стопроцентно вы ему подходите и можете стать его женой. Но что-то, ну здесь, здесь 80% еще есть какая-то женщина тайная верховная жрица и влюбленные он еще в кого-то влюбился есть вы не одни здесь здесь треугольник здесь девочки треугольник у многих проиграется треугольник здесь и он на выборе стоит он не знает в какие в какие ворота ему пойти потому что ему и там хорошо и там неплохо так а как он на данный момент вас видит как он видит вас на данный момент. Ту женщину, которая смотрит на этот расклад, как он вас на данный момент видит. Девочки, как он видит башня, принцесса чаш, повешенный король кубков и восьмерка чаш. Он сейчас вот вас видит, что вы застыли на данный момент, вы поставили точку. Вам надоело, он же вас так любил, он же вас так, он к вам и так, и сяк. И, и все чувства свои, он показывал, что он вас любит ну и вы надоело вам вы поставили немножечко вы на данный момент на расстоянии вы башню поставили вы закрыли это надоело вам все время его ждать принцесса чаш это девушка которая всегда в ожидании надоело вам надоело и вы сейчас ничего не делаете вы в подвешенном состоянии вот и он вас видит, что от вас уже нет такой, таких эмоций. Вы его так не, наполня, не наполняете. Он король чаш здесь вышел. Он так, он, ему, нужно, ему нужны чувства, ему нужна любовь, ему нужны хорошие слова. Он такой мужчина, что он, да, он знает, как с женщинами поводить, как в себя влюбить женщину. Он знает, и он говорит: ну я ж ее так к себе, как будто привязал, я ее влюбил. Так было сначала такое, она мне не отдает. Она поставила какую-то башню, она не хочет со мной разговаривать, она в подвешенном состоянии, она в мою сторону не делает никаких шагов. Навстречу мне. Она ничего мужчине надоела ждать, что женщина поставила это, ушла, сделала уход, поставила точку, все. Иди себе своей любовью на все четыре стороны. Надоело мне тебя всегда ждать. Сказал, что придешь сегодня, позвонишь сегодня, пришел через неделю. У тебя дела. Извини, пожалуйста, подвинься. Вот такое. И а у некоторых процент проиграется, что мужчина ушел, потому что но, но, но к новым берегам каким-то он здесь уже как будто насладился своим, но все равно он любит. Любит вас. Но у, у, у, большинства, не у большинства 30% проиграется, что он ушел. Ушел, потому что на его пути у вас есть соперница, тайная у него женщина, познакомился с кем-то другим. Так, что он к вам чувствует? Какие чувства? Что он к вам чувствует? Что он к вам чувствует? что он вам чувствует. Ну Да, здесь треугольник. Да, он у него есть, э, он хочет вас, да, он хочет, он любит, он это и здесь сказал, да, я, она мне нравится, у меня есть к ней чувства, но цикличные чувства на одном месте, пришел, ушел, ничего серьезного нет. Только вот такой встречи. Да, он дает вам любовь, но когда возле пришел, при, принимай меня таким, какой я есть, и молчи. Вот он здесь, вот карта, молчи. Он вам закрывает, как будто пальцем вот так, молчи, хорошо тебе со мной. Ну и молчи, зачем поднимаешь шум, наслаждайся. Я ж тебе даю свою любовь, я тебе все отдаю. Когда я возле тебя, я себя отдаю. Так что ты еще хочешь? Наслаждайся этим. Но когда он он вас с вами проводит время, но может тоже в голове и вас с кем-то тоже сравнивать. Цикличные отношения. Одно и то же, одно и то же. Не выходит на Как познакомились, вот была влюбленность, любовь, на том месте вы стоите. Никаких продвижений вперед нет. Только любовь, любовь, страсть. Страсть и любовь, и он хотел бы, чтобы вы ничего не говорили, чтобы вы молчали, чтобы вы ничего его не нагружали, чтобы вы были рады, когда он к вам придет, чтобы вы радовались, чтобы вы отдавали чувства ему, чтобы вы его наполняли. Просто приходит к вам отдыхать. Он хочет с вами расслабляться, напитаться любви, напитаться энергией и уйти. Так, как ты еще относишься к этой женщине? Я наблюдаю за ней, я же мужчина, император вышел. Я наблюдаю за ней, я мужчина, император. Это может быть, что так, как у нас сначала, что я говорила, многие будут, что он женат. И я буду отстаивать, я, буду, э, я на свою территорию пока не упущу никого. Я буду оберегать свое, что у меня есть. Я буду наблюдать за тобой. Я буду за тобой наблюдать, потому что я мужчина. И если ты возле меня, значит ты только моя. Но в данный момент я еще ничего серьезного. Вот так, если тебя так устраивает. Наши встречи, хорошо, но вы здесь разочарованы. У вас уже столько у вас в середине накопилось всего этого, что вы уже даже и говорить ничего не, не хотите. Это уже все без слов. Вам надоело и говорить, и ждать, и все. Вы разочарованы в вы нем. Вы уже не хотите вы не хотите вот и выше было что и вы это уже поставили потому что вы очень страдали очень плакали очень ждали а он вел себя немножечко эгоистически он за вами наблюдал но ему можно еще и влюбиться в тайную какую-то женщину вот такое а как он видит э Как, как, как вы к нему относитесь, что он, кто, как вы, как он чувствует, как вы к нему относитесь, что он на это скажет, как он видит, как относитесь вы по отношению к нему. Ну, а он видит, что вы очень много себя накрутили, что вы очень много себе намечтали, потому что вы хотите замужество, вы хотите официально по справедливости, официальности какой-то, вы хотите свадьбы, вы хотите помолвки, вы хотите, чтобы вы э, доверять э, ему. Вы много себе накрутили, он вот так, что вы к нему относитесь как к своей собственности, что, вы, что он уже ваш, и это по справедливости, и что он должен на вас жениться, что он должен сделать вам предложение. А что женщина насчет этого думает? А что думает женщина насчет этого? Он говорит, да, я вижу, я вижу, что у нее в голове замужество. Она хочет серьезных отношений. Она себе накрутила, что я должен быть ее мужем. По справедливости это официальный брак. Колесница, это справедливость, колесница. Это... Она хочет свадьбу, она хочет законного брата, брака. Она хочет положиться на меня, чтобы быть уверенной в своем будущем. Так, а что на это женщина думает? А женщина думает, очень медленно все это у нас продвигается, я уже не хочу ничего, она уже хочет убежать от этих отношений, она ей надоела, это ложь, обман, ложь, это вся крутанина, это все, что э -э ее не слышут, то, что она говорит, что она хочет, во внимание не берут ее слов, и она хочет уже убежать от этих отношений она хочет закрыться не хочу она борется с собой чтобы нет не хочу я уже быть или третий лишний не хочу я хочу быть тоже иметь свою крышу над головой мужчину э, надежного чтоб я была уверена в нем мне уже э, мне уже надоело это надоело это э, эти отношения, что мы всегда перетягиваем, И он мне что-то доказывает, а я ему что-то доказываю. Я, я хочу уже порвать, я хочу убежать. Я хочу убежать от этих отношений. Я уже больше не могу, сил моих больше нету. Сил мои больше нету. Так, девочки, а будет он что-то по отношению в сторону вашу делать? Есть ли будущее с ним? Будет ли он по отношению вас что-то делать? Есть ли с этим мужчиной будущее? Девочки, будет то же, что и было. Потому что вот больше всего у него есть... Есть женщина, с которой он будет жить, у него есть жена, императрица, а у ваши отношения будут цикличные, он, будет, он не будет себя на полную отдавать, он будет зажат, потому что у него есть женщина, и ваши отношения будут такие, как были. Если даже и будет что-то, будет болезненно, вы будете себя загонять далее в этот тупик, в этот стопор, вы будете плакать, будет разбитое вас сердце. Почему? Потому что это треугольник, вам будет, вам будет кровоточить это сердце, вы будете всегда ждать, вы будете плакать, но он будет все равно возвращаться к своей, к своей супруге или другой женщине треугольник здесь здесь треугольник и здесь будет на одном месте как было так и будет на одном месте он не будет себя полностью вам отдавать вам не будет потому что есть между вами третье лицо треугольник здесь что вам делать? Что карты посоветуют? Что вам делать в этом случае? Что вам? Ну, здесь и так понятно, что делать. Оставлять, да и все, открывать двери в новое будущее. Что вам делать? Что вам делать? Что карты посоветуют? Что вам делать? что я и говорила что делать здесь коню понятно девочки ну что делать ну что делать смотрите ставить точку ставить точку брать себя в руки всевышние силы вас услышат вам помогут ставить точку карта сразу говорит ставить точку и все уходить от этих отношений потому что ничего хорошего не будет и всевышние вас услышат вы возродитесь как будто на ново на свет э, очиститесь возобновится ваша энергия ваша уверенность в себе Вы полюбите, наконец, себя, вы почувствуете, что вы тоже женщина, принцесса пентаклей. вы уже будете, это опыт был, вот с этим мужчиной, это ваш опыт, вы уже станете принцесса, девочки, принцесса пентаклей. вы уже будете знать, в какие отношения вам входить, что вам делать. Вы не позволите уже, чтобы об вас ноги вытирали, чтобы вы были на втором плане. Нет, вам это не нужно, потому что вы будете очень хорошая женщина. Возможно, что многие возьмутся за какое-то свое дело, будут продвигаться, будут учиться, будут чего-то над собой работать, будут идти вперед, будет продвижение, вы будете рады собой. И, девочки, смотрите. Смотрите в ближайшее будущее, оставьте эти, впустите себе, впустите свою любовь, новую любовь, впустите солнце в свою жизнь, новые солнце. В вас будут новые идеи приходить. В вас будут приходить новые мужчины, новые мысли, новая радость в вашей жизни будет. Это новый мужчина для любви рыцарь рыцарь чаш и это такой мужчина, что он очень будет в вас влюблен очень он очень будет в вас влюблен и это еще и на будущее что все возможное, что потому что рыцари влюбляются и сразу у него голова в тумане, он сразу будет хотеть и с вами пожениться, что это будет недолго. Это новость, новая новость в вас входит, новая жизнь. Ну, высший суд там вышло, вы возродитесь, у вас, вы пустите солнце в свою жизнь, если вы оставите вот эти токсичные отношения, что у вас были. Не надо вам их, потому что к вам идет ваш человек. Это был не ваш, это был чужой, а это идет ваш. Для вашей солнечной жизни, для вашей любви. И что принесет этот, ну, любовь, солнце, что еще он, этот рыцарь чаш, принесет, девочки, что еще он принесет в вашу жизнь. Будут хорошие рабочие отношения, вы будете продвигаться с ним по жизни. До бесконечности. Вы не будете себя чувствовать, вы не будете себя чувствовать третий лишний, не будет обмана, не будет, вы не будете, Он придет в вашу жизнь, чтобы убрать это, чтобы принести вам солнце, чтобы были рабочие отношения, здоровые, хорошие. Вы будете идти вперед к созданию семьи. Он уберет вот это, не будет этого у вас больше. Не будет ни пятерки мечей, никто не будет вами манипулировать, никто не будет вам сердце разбивать, никто не будет больно вам делать. Он придет в вашу жизнь для полноценной жизни. Вы будете всю жизнь вдвоем, и вы вдвоем будете выращивать свою, свою любовь и свои отношения. Вы будете всегда идти вперед. И он, вот, вот, вот, вот, он у вас, девочки, уже на пороге этот мужчина. Ждите его, ждите, открывайте дверь, девочки, открывайте двери, оставляйте эти токсичные отношения и все. И оставляйте вот это ограждение. Не, не закрывайтесь в себе, не надо вам этого, откройтесь. Не надо вам этого. Открывайтесь и упускайте, потому что вам идет счастье. Вам идет взаимное счастье к семейной жизни, к, к любви, что вы будете смотреть к свадьбе. К вам придет ваш мужчина, который вас позовет, позовет замуж. Вы будете его, вы будете рады. Вам и, вами будут рады, и вы будете рады своей жизнью. Оставляйте эту, этого императора. Девочки, оставляйте этого императора, потому что к вам идет новый мужчина. Так, девчонки. Так, подождите, потому что здесь две колоды. Вот такие мы сегодня раскладики делали, девочки, хорошие, я думаю, подсказочка для вас есть. Девочки, кто не подписался, вам не трудно, подписывайтесь, чтобы канал раскручивался, пожалуйста, потому что вижу, много людей уже смотрят, много есть уникальных зрителей у меня уже, но что-то или вы забываете подписаться, вам ж не сложно, подпишитесь, пожалуйста. И ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада вашим комментариям. И до новых встреч. Всего вам хорошего, девчонки. Всего вам хорошего. До новых встреч. Удачи во всем.